зашло за это время за недельку сегодня мы да, Елена... будем сажать? Да, сейчас покажем вам перчики, какие Елена Ракальник в теплице посадила уже без меня, пока это там был на работе. Да. Вот, покажем птенцов. Утку покажем, кстати, утка села у нас на яйца тоже интересно. Ну и сегодня надо будет посадить еще огурцы. Да, только в семенах. рассады мы попозже возьмем. Ну в общем, смотрите, не переключайтесь. Конечно, перчики у меня хорошие. В этом году более-менее Хотели сделать этот, как у Типа гряды как она называется Ну это сделаем еще, так ну, же ну, как высокий Сейчас уже времени да? нету да А это все, что у меня осталось Я месяц отсутствовала Мама у меня заболела Из-за этого никто за помидорами не следил Все, что есть как Ну, оно, если будет... чем мы купим рассаду там на рынке где Да, у нас она еще продается Но... Ну Ну перцы вроде нормальные Перцы, да, перчики у меня даже с цветочками даже есть перчик, вот на одном есть перчик, угу. вот. завязи есть, сейчас она парник нагреется, сегодня пролью снова и все, ну а живет куда оно денется, то все равно потихоньку, будем делать потом здесь грядку, сделаем уже хорошо, чтобы выше было. А то оно больно низкое У нас когда дожди, воды много Да, я хочу по уровню вот этого вот, начала само, чтобы поднять Эти грядки, чтобы было выше Иначе все это опять уйдет у меня У меня тут земли не осталось Ребята, но ну, я тоже Как бы занимаюсь уже стройкой Ребят, смотрите, какие леса сделал вот. И сейчас начал уже Видите Подвесы крепить уже к стене Подвесы, кстати, ребята, очень подорожали в этом году. В том году они были по 10 рублей, вот этот подвесик. А сейчас я зашел в магазин уже по 17, по в некоторых местах. Так что вообще, я даже не представляю, сколько уже профиль этот металлический стоит, еще не смотрел. Так что в этом году в два раза, два раза дороже, короче, все получается. Вот. вот такие леса. Сделал обычные, просто приставил сначала вот эти доски наклонные. Ну а рядом вертикально уже поставил вот эти доски, наверху скрепил и раскосины поставил и все. Такие леса быстро кстати очень получились, они и нормально и ходил там, все нормально. Так, ну вот такие у нас дела ребятки. Тут у нас уже что, лучок уже в некоторых местах, видите ребят, начал пробиваться. Блин, травы, короче, надо косилку, а косилка сломалась, вчера Костя косил, ну, сын, короче, и это, дергалка это, короче, сломалась, короче. не знаю, в ремонт 4000 опять надо отдавать, короче, не знаю, когда мы сделаем это, тут он начал что-то косить, тут он косил, да, вот. и сломалось у него все. Да. Лена Аркадьевна щипает траву, а мне надо сейчас все перекопать, тут навоз, что-то порезалось, муравейник, а -а -а. Блин, а у меня это есть, как муравьев. Да. А мне надо сейчас все перекопать тут, короче, и от перепилов удобрения, и зола, и, короче, что только тут нету. И от курей. И от курей тоже, да. Все здесь есть. всем старый-старый кот птенцы смотрите ребята уже как подросли Это были маленькие за неделю уже подросли а ты что, прям в лунку будешь делать, да? И в лунку сажать? Ну, надо палочку ставить, ориентир хотя бы. Что это будет в смысле, что это будет и будут ты их просто хочешь побольше насадить а потом пересаживать что ли? зачем так и будет сидеть Чего их вообще-то в лунку сажают а поним... я что делаю не лунку а в одну лунку дальше там 10 сантиметров 20 еще лунка вот так сажаю да, прикинь я могу через каждые 10 просто кидать ну кидай ну, там еще, значит, по центру надо еще одно. По центру не надо. Почему? Потому что они будут разрастаться. Куда mm. им тогда расти-то? Я тебе вот этот полгеря... Мы пусту... сажали так, и так, и так. Три раза сажали. Ты чё с ума сошел? Да. Ты видео посмотри. Mm -hmm. Так, и так, и так, и так. Тебе шахматы? Ладно, сажай, как знаешь. В общем, сейчас посадим огурцы, если не вырастут, то купим просто рассаду. А еще. мы купим рассаду вон туда. Угу. Вот это будет подольше то, что они в семенах, а там уже в нынешнее время, прям вот, прям вот вот, -вот чтобы... У нас просто еще куры замучили. Сейчас опять разрыхляться на свеженькое. А то припрутся. Вон все перелетают. Забор надо больше делать. Кулиганки. Крылья надо подрезать. Крылышки да. им подрезать. Ну даже подрезай. Ты четверым уже подрезал горлышко. Теперь надо крылышки. там мне есть нечего. Вот сейчас сюда 10 штучек посадим. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По десять что ли? Да? Ну да, сейчас оттащу. Ты морковку берешь, морковка, она mm. зелененькая уже, она от всего обработана. Рассаду, когда купишь. Завтра. Да, скалы и куплю. Так, ну все. Теперь надо закрывать. Закрывай. Поглубже, наверное, да, их лопатый на. Да. Ну, чисто накрывать так, чтобы. Да. Лучше побольше, а то опять куры размах. Чё там орёшь, а? а? Старый? Все, вот теперь надо парниковый эффект делать. Пленку? Да. Сейчас они накроют пленкой, но ну, не целиком ее разматриваете? Она Ну а что, что дырявая? Она наполовину. Пленку надо будет покупать. Вот, клади. Сюда иди. И накрыть надо На да палки положить сюда палку и сюда. Все больше не надо. Вон трубу вот эту положи, кость он туда, на угол. Прям на этот, на углы положи, вот сюда. Вот сюда трубу просто положи. Верту, вверх, вот да. А -а -а. вот. Все. Вот. И сюда какую-нибудь. Вот, палку вот эту. Вот сюда прям на эту, На вот О, там, <соспорщик> Вот, вот сюда. Не кидайте. Вот так вот ее <соспорщик> сделайте. Во! <соспорщик> <соспорщик> <соспорщик> <соспорщик> там надо тоже по краям что-то а то будет она вздымательная надо вот сюда пару камушков может каких-нибудь положить камушки березовые да Оп. видишь уже ой ой, -ой. Мы полили? А, да, полили. Ну, вот два. Что Ягуар за сад? и ватага. Вот мне вот, хочется вот этих вот посмотреть. Ягуар. Гибрид с букетной завязью. Чтобы оно это... О, тея нежится, нежится лежит. О. Хочу и ватага. Смотреть, что будет. Так, ладно, ребятки, заканчиваем ролик Сейчас нам уже на рыбалку собираться а Это будет уже в следующем ролике Сегодня да. с Костей съездим на рыбалку С Дениской своя рыбалка Приглашает нас на рыбалку съездить Так что, скоро увидимся там Но это будет уже в следующем ролике Всем пока, ребят Пока, передовая Всем пока-пока